Если вы уже знаете ООО, проверили его и уверены в том, что вы хотите приобрести именно это имущество у этого ООО, то просто находите по названию компании «Нужный лот» и покупайте. Самое сложное здесь – это проверить имущество у незнакомой компании. В случае, если вы уже проверили и знаете, что это за компания, то покупайте как обычно. Находим, проверяем, подготавливаем документы и в нужное время подаем заявку на участие в торгах. Если это аукцион, то боретесь по цене. Друзья, больше информации о торгах вы можете получить, просмотрев остальные наши видео на канале, а также если зарегистрируетесь на бесплатный урок по ссылке в описании к видео. Если у вас тоже есть вопрос о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.